В случае, если бы между Киевом и Москвой действительно разразилась война, то она продлилась бы очень недолго. Об этом по видеосвязи в процессе ток-шоу «Пульс» украинского телеканала «Ньюс Ван» заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. Государственный деятель назвал предполагаемый строк, в течение которого, по его мнению, может теоретически продержаться Украина в случае реального вооруженного противостояния с РФ. «Давайте трезво подумаем, сколько бы такая война продолжалась, если бы она действительно была реальной, и вооруженные силы России принимали в ней реальное участие. Два дня, три недели. Наверное, не больше», — сказал бывший глава правительства. Азаров уверен, что действующий президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко специально мусолят тему войны с Россией. «Они говорят об агрессии РФ», для оправдания своих политических просчетов и огромных экономических проблем на Украине. Политик объяснил, что украинские власти заложили военный сбор, налог в размере 1,5%, введенный в 2014 году для финансирования ВСУ, которым облагаются доходы физических лиц на территории страны, в проекты бюджетов до 2024 года. Поэтому можно предположить, что все эти годы риторика Киева не изменится. Азаров считает, что бедственное положение Украины напрямую связано с госпереворотом, в результате которого США привели к власти своих некомпетентных марионеток, абсолютно не разбирающихся в экономике.